Смотри, как у нас встречает Новый год в Сибири. Балдеть. Блин, я даже не знаю, куда поворачиваться. О. О! Смотри О! Обалдеть, круто, да? О, понесло О, смотри! Так где я живу? Представляешь, какой новый год крутой? Не успевают даже. Блин, смотри, о, рот, блин! Обалдеть, да? Нанесло у нашей деревни, блин! Смотри, что творится! Не знаю, как у вас, но у нас в Сибири вот так встречают каждый год. Круто, да? О! понеслось здесь, а теперь понесло. О! О! Это только начало Представляешь? О, смотри, дальше еще поехали О, смотри, опять понесло И, Наверное, скучаешь <laughs> По России Смотри, как круто Даже не знаю, куда поворачиваться. Блин. Долбит, долбит. Ну ладно. Удачи. Пошел и продолжать банкет. Вот это вот у нас... Как мы в Сибири встречаем Новый год. Вот такие у нас сугробы. Правда, сейчас темно. Плохо все видать. Но... Наверное, ты догадалась трех раз, что там у нас творится. У нас сейчас в данный момент маленько морозы давят. Сейчас, скорее всего, может быть и камера. Представляешь? Какие снега у нас прошли. О! Опять долбит. Блин. о. Не могу тебе пока показать, какое настроение у меня еще в данный момент. О, видала? Смотри. Вот это у нас Новый год. Это круто. Где-то еще долбит, блин, не знаю где, не вижу ни хрена. А там деревня. красота да ну ладно да я колел у нас мороз здесь надо спидали тут у меня уже камеры плохо показывает